Сегодня вопрос от подписчика канала Кирилла. Что сейчас происходит на рынке активов госкорпораций? Какая компания и ее имущество наиболее часто мелькает на торгах? Это не до конца корректный вопрос. На активах госкорпораций продается имущество, которое не связано с деятельностью компании. Например, «Газпром» продает квартиры, коммерческую недвижимость, авто и земельные участки. Для торгов кризисы не помеха, и даже наоборот – госкорпорации с большей охотой избавляются от имущества. Таким образом, продавать для них непрофильные активы на торгах – это не значит обанкротиться. Наши ученики уже вовсю работают с непрофильными активами. Десятки компаний ежемесячно обновляют свой имущественный ресурс. Исходить нужно из того объекта, который вас интересует, и его стоимости. Мы часто публикуем… ТОП-5 горячих объектов. Оставляйте заявку по ссылке в описании к таким видео, и у вас будет возможность стать его обладателем. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Если вы хотите больше полезной информации о торгах, ставьте лайк. Так мы понимаем, что наши уроки полезны для вас. И подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!